Проведи по экрану для того, чтобы закрыть эту сраную рекламу, где нарисована пуля, непонятная охреноматика, которую я не могу прочитать, и хочу. <sound> <Ха -ха>. <sound> О, Мишка. И не только они снова сделали это. ха ха <sound> Наняли кого-то. Опять. Будет очень весело, ха-ха-ха! карась, восстание медведей! И? Что, сразу? А, в смысле? Ладно, отсчет сотрудника номер 10. понедельник. Это моя первая ночь на моей новой работе, и я очень рад. В наших краях электрику действительно трудно найти подработку. Кроме того, они обещали мне хорошо заплатить. Я какой-то Джо Миллер. Миллер. Напоминает Ритта Миллер. Чего так сразу? А, кстати, я совсем не представилась, ладно. хаешки и дедушки с вами снова Неллил. И это Игра Мотель. Я точно название не помню, но да ладно. Мне сегодня в школе посоветовали, в общем, да. Первую ночь с ними прошла, поэтому сейчас все и вам расскажу. В общем, давайте сперва посмотрим презентацию. Добро пожаловать на работу сотрудник номер одиннадцать. Почему я одиннадцать, если я сотрудник номер десять? Окей, правило. <связать> Проведи по экрану, чтобы осмотреться. О, мне сообщение. Привет, я помогу тебе. Ты можешь выйти на улицу через дверь. Так, надо чинить вот эти щитки. Выключай свет, чтобы спрятаться. Удачи! Всем спасибо за презентацию. В общем, смотрите: карта мотеля. Если здесь какая-то кнопка замигает, это значит, что какой-то электрический щиток, вот типа этого, да, будет у нас не в порядке. Значит, его сломали эти мишки. Это мишки. <свот> <свот> да, тут у нас почему-то телек стоит. А, так я просто разворачиваюсь. Че ты, блин? Да, меня только первого, на самом деле. Ну ладно. В общем, да, пока что мы можем быть на улице, все равно ничего такого не будет. М -м, давайте я покажу еще кое-что. А, сработала сигнализация. Так, комната С. Давайте выйдем на улицу. Я запомнила уже, что она находится вроде она. Да. Вот. И быстро идем в нашу комнату. Нам надо спрятаться. Стойте, стойте, стойте. Стой. Сейчас зазвонит. Ух ты. А нам не надо было прятаться? Да ладно. А, да вы что, серьезно? В той самой комнате, кажется, звонил. ой ой ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Кстати, а в тот раз, когда я играла, ничего не звонило. Все мишки здесь. Вроде да, все четыре или их пять. Как и ночей, не знаю. Наверное, четыре. Но удивление сейчас никакой медведь за мной не последовал. Вот прям реально удивительно. Но, как вы видели, телефон и телевизор нас могут звонить по истечению таймера. Давайте сейчас сразу так сделаем. Угу, отлично. Та так телефончики, подсказочки, отличненько. Так никто не сбежал. <свист> Тоже отлично. Что ж, ну самая первая ночь как обычно легенькая, поэтому ждем. А если серьезно, то когда я играла сегодня в школе, <свист> <свист> да мне сегодня эту игру показали, то у меня там в этом... О, опа, вот! 101 -е. там появился медведь. Вот тут нужно быть предельно осторожным. Скорей, скорее, скорее, скорее, скорее, скорее, скорее. Убегаем от мишки. Быстро, быстро. Это урубаем. Теперь выключи свет, сиди тихо и смотри в окно. Вот оно. Подошел, смотрит. Отлично. Сейчас он уйдет. Все, он ушел. Неплохо, извини, мне пора идти. Теперь ты сам по себе. А вот эту конкретно фразочку я немножечко не понимаю. Кстати, вроде как еще нельзя, чтобы зазвонил телефон или заработал телевизор, когда у нас там этот Фредик. Да. Так, теперь понятно, если там нарисован медведь. То-то-то-то-то-то-то. Там находится медведь. Господи, как я странно, это сказала. Если там нарисован медведь, то там медведь. Но, с другой стороны, смотрите, в тот раз-то у нас там, где Эска, там не был нарисован медведь, и за нами никто не погнался. Вау! Ну, ладненько, думаю, разберемся. Удивительно, но факт. В тот раз я чинила только одну комнату. Ну да ладно. Блин. Извини, мне пора идти. Теперь ты сам по себе. Инструктор, блин, хренов. То есть ты знаешь, что тут медведи не в себе, все дела. И нет бы их выключить, и а то они там бунт подняли. У них там целая революция происходит у нас перед носом. А ты такая-то... Ну что, неплохо, ты выжил, поздравляю тебя. Хлоп-хлоп-хлоп. Теперь ты сам по себе. Ха-ха. Ну, в любом случае, у нас там осталось. О. Вот за А, опять 101-я. На этот раз вроде там нету медведя. Да, медведя нету. Прям даже удивительно. Ну, вроде если нет медведя, то я не могу, могу не врубать, точнее свет. Блин, опять это смс, -к? серьезно. О! Ха -ха. День. Шикарно. Проведи по экрану для того, чтобы закрыть эту сраную рекламу, где нарисована пуля непонятная хреновая, которую я не могу прочитать, и хедшот. Все, наконец-то экран за... А, экрана закончилась, конечно, Наташа, ну русская, конечно, вообще, я валяюсь себе. Что ж, а, проведи по экрану. Так, ага. Вторая. Да, вот все. Первая и вторая, тут прям уже прям видно, мотель. Ха -ха. Сколько их всего вообще? 5, шесть, семь... А, я думала, там дальше будет до бесконечности. Ну что ж, отлично. Вроде как мне надо уже заканчивать. Ну ладно, я хочу посмотреть, как где засранцы меня убивают. Ночь вторая, полночь. Отчет сотрудника номер 10. Там было написано, что я сотрудник номер одиннадцать. чего вы мне втираете какую-то дичь? Вторник, определенно в этом отеле есть кто-то ещё... Если что-то идет не так, я просто выключаю свет и сижу тихо, глядя в окно. Я не уверен, но я думаю, что это... Медведи. Аш, это педамишка! Это педамишка за собой наблюдает! Пацан, а что мы сразу делаем на улице? Я в тепле хочу находиться. Пусть да. Вот видите, сотрудник номер одиннадцать. Что опять не так? Привет, это снова я. Надеюсь, у тебе все хорошо. Да, я хочу сдохнуть. У меня все отлично. Что ж, окей. Нет! Зачем я это сделала? Единственное, для меня все еще непонятно. Что будет, если медведь окажется там, где вот я нахожусь? Вроде по идее там сразу включается свет, все дела. Странно все это. Или у нас медведи не могут тут находиться? Ай, ну его нафиг. Короче, узнаем сейчас. И вообще, где медведи? О, эс! Вспомнил давно, вот оно. Вот это я сейчас сказанула. Скорей, скорей. Вот. Давай, давай, давай, давай. Он отлично. Это девочка, какая милота. Так, а ну-ка. Что-то пошло не так сегодня в этой комнате. Не спрятаться? Чео? Что происходит? УДИ! Уди! Что ты тут забыл? Что ты тут забыл? Воюшь Японию! Ой, девочка какая миленькая! Я что-то не поняла. В чем проблема? Чего они так быстро начали раздражаться? Что-то пошло не так. Телевизор был включен. А как по мне, реклама включилась <реклама> назад. Кажется, их реально четверо, но в тот раз мне показалось, что их больше. Ну ладно, назад. День. То есть, вот это были скримеры? Все, что ли? Погодите, а я что-то не поняла. В чем проблема? Почему нельзя было комна в комнате этой прятаться? Погодите, а где мне прятаться? Хей! Да мы поняли, что это медведи. В чем беда? Я не понял. Так, войти сюда могу. Розыск! Да ладно, розыск педомишки! Ой, что надо? Ясно. Ой, смотрите. Ага, я здесь тоже могу вырубать свет. А если я тут не могу прятаться, типа я могу прятаться только в моем кабинете? Ладно, стоп, давайте я дождемся, когда она. А где? Итак, сто первое. Пойдем в 101. первую. Чем мне? Опять девочка. Возвращаемся. Она все еще в 101. Что-то пошло не так в этой комнате, не спрятаться. Все. Блэд, она и сюда идет. И я нажимать. Я нажимать! Я нажимать же! Да что происходит? Что ты тут делаешь? Отвянет от меня! <звук> <звук> я не понимаю, серьезно! Вот звук Телевизор был включен. Вообще-то, в первую очередь, я сейчас врубила свет. Не надо мне тут лягать про телевизор. <звук> телефон звонил, серьезно? <звук> я не понимаю. Серьезно. Почему нельзя прятаться в этой комнате? Пойди мне в ней надо и прятаться. Ладно, ладно, ладно. Попробую завтра спросить у девочек. Вроде они дошли до четвертой ночи. Или до третьей. Ладно.